Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на моем канале «Наши путешествия и отдых». Это канал о наших путешествиях с мужем в разные страны. Кто еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь. Буквально неделю назад я создала канал на Яндекс Яндекс.Дзене. Вот так вот канал мой выглядит. Я дала ему такое же название, как на YouTube, чтобы было проще найти. Сейчас я занимаюсь развитием этого канала, заливаю ежедневно сюда видосики. Также здесь будут выкладываться видео не только из наших путешествий, но и видео о обычной нашей жизни, в то время, когда мы не путешествуем. Так что приглашаю всех в гости на мой канал. Обязательно на него подписывайтесь, следите за новостями. Ну, а мы встретимся с вами в ближайшее время. И всем до новых встреч. Всем пока-пока.